специальный мануальный массаж, достаточно мощной техники, локтевые, поэтому сразу смазываем локтем. Работаем по половинке с противоположной стороны. Начинаем с левой стороны, первая наша зона будет активная, это возле сердца, плечи лопаточные. Поэтому человеку вложим так, чтобы голова была повернута ко мне, тут шея и трапеция расправилась, да? С этой стороны локоть убираем наверх, просто чтобы он не мешал, чтобы его не задевали. Поменяем это вниз, а то наверх. да. И начинаем, соответственно, от общей части, вот от головы, от ягодиц до головы, прямо растирать сразу поперечно. Дальше слышно было шорох. Сперли видно. Можно с утяжелением. Стол держим бедрами. Ребрами ладоней. На растирание уходит буквально полторы-две минуты радиально, так также можно с И теперь стежки от крестца в ямочку между позвоночником и собираем по мышцы. Вот туда выделяемся Делим на четыре части тела человека: раз, два, три, 4 Вот туда прям. Потом на три части: раз, два, три рукой можно сделать маховик такой, чтобы еще сильнее было и на одну часть соблюдаем да? наш штаф тела человека на доски фот чтобы все как волна вот так удивилась закончили лопатки и соответственно начинаем пищелопадшу зону Ладон вдоль мышц открытой ладонью еще ладони потом поставили руку и горем и большой палец теперь переходим на плечи по шее вот туда, раз и поднимаем трапецию на себя с такой с прокаткой вот такой вторая рука также работает а, а, а, с ладонью угу. будем вали видишь на свою руку вот сюда да. теперь поперек мышц просто ну, в общем там угу. Да, растянули лопатку и дошли до конца. Следующая зона пояснично-крестовая, значит, растягиваем близко, близко руки наши. Ребята, напишите в комментариях, как вам нравится массаж, умеете вы его, любите ли вы его делать или любите на себе получать уже да и теперь развернулись чуть-чуть на ягодицу получается также верно у тут мышцы здесь а тут от уголка лопатки верно вот так вот вдоль мышц получается и ладонью и ребром в общем то же самое что с лопаткой добавили плечи и поперек мышц теперь добавили предплечья и доходим до конца. Начинается самое интересное. Вибрационной техники. С крестца раскачали. И желательно. Можно, конечно, вот так сделать, да, но так напрягается плечо лишний раз. Лучше весом тела вот даем. Весом тела своего. Напрямую руку давим. Вот так вот Это интереснее будет. Прикольное движение, да? Да, ну и вначале мы, когда делали опрос клиента, да, мы тоже его вот раскачивали за кости таза, да, И проверяли, насколько у него подвижность. из позвоночники у всех суставов в как в пятках, вот, в данном случае качание, видите, доходит до головы, до макушки, так что вполне нормальное, здоровые все суставы. Следующая э, вибрация это мы берем двойной кольцевой захват, вот этот сначала разбоку да, сделаем. Большой палец ходит против mm -hmm. пальцев Вот так вот, такое движение Как помните, директора производства еще сидели такие Обузник пальчики Крутили Вот, а мы это в массаже используем Вот, а теперь нас интересует паралитабральная мышцы. Только мы запястьем сначала раскачали таз Схватили паралитабральную мышцы, И вот это движение у нас пошло до конца Вот раскачиваем таз до конца Земельку вот такую гоним. Тряска от синость называется. Вот, вот, вот. Да, теперь техника каблучки. Мы как будто каблуком вперед и вниз по 45 градусов забиваем реберно поперечное сочинение. Вот так если это двинуть вот они эти ребрышки нас именно они интересуют через мышцу. Здесь маленькая амплитуда, бережем почки, почки бережем. А как плавающие ребра прошли, уже можно прям посильнее, даже корпусом вот, своим поддавливать. Даже головой так. Она все утерпит, да? Да, сейчас Да, теперь выжимка от ягодицы вот туда и по гребне, потому кости с утяжелением на ладони вводим прямо вот туда в паховую зону. Стол, естественно, придерживаем бедрами. По боку идем, плотно прижав руку и в подмышечную впадину вот туда прям. Теперь поверху идем. Рука не здесь лежит, а на ладони, чтобы не было пальчик возвращаем вперед и вот туда в подключичную зону прямо к косточке нашей вот этой значит здесь закончили да и Наш да, основной прием заключается в том, что мы подбили осисти, отростки Вот так, на большой палец ставим свою ладонь натяжение. и закручиваем С андричных признаков вокруг позвоночника за ребра подкрутили, все остановилось, подкрутили вот туда до самого верха дошли Это наше было первое глубокое внедрение в мышцы Мы вытерпели, да? да? У -у -у -у. Вы всегда спрашивают, терпит человек или нет или тогда можно оставить схватку, либо посильнее сделать. Переходим уже более серьезным кулачковым техникам. Вот. Лапа леопарда, шестеренки вот такие. Должен как бы, пальчики они отделяясь друг от друга. То есть кошечка подогнала, поджала коготки, и у вас такая вот блюдечка. Такая. Теперь вот так вот жирного месяца. Тесто. подхватили лопатку здесь, потом здесь, потом здесь подняли, отпустили. Подняли, отпустили, вдруг встали. Подняли, отпустили. Теперь подняли и потрясли ее. Собраться теперь подняли и перекидывали. Ага. И пошли двойной кольцевой захват. Вниз, подойдем полоску по боку, да. Сверху возвращаемся обратно. Наша цель покрыть всю спину здоровым румянцем. Всем поздравляю. Вот Нажми еще раз, плей. Так, наша цель, чтобы все вот оно покраснело. Теперь берем вот так пощипываем с подкруткой хаотично, может, вот, чтобы все покраснело, чтобы создать гиперемию. Продолжаем создавать гиперемию. Где называется мотелка расслабленная рука, вот так постанируетесь, да? Вторая рука и машь, чтобы она вообще не напрягалась. Сразу переходим на леопарда, начинаем натирать. Потом на кресло тут же суда еще надо захватить ягодичные мышцы туда-сюда, вот, поясницы. Разные стоит. Лапы, леопард, леопарда, да? Лапалиопарда доходит до трапеции. Мы каждый раз будем возвращаться, поднимать ее. Вверх, так вот вот, назад. Теперь кулаком. С утяжелением Упар вытянули типа, мышцы. А? А? Все. Тут по лебру будет, конечно, больно. Не, вы, вы, вы. Мы через мышцу работаем кулаком. Если кому-то больно, да, можно плоскостью вот заложить и раздавить. Теперь открываем ключи шлюзов. Раз, два, раз, два. Наша цель с 11 это мышцы литваря от позвоночника. Рука, которая впереди идет, она как бы первая начинает. Вес контактный, вес. Теперь задвигаем. Шлюз открыли, потекла вода. Шлюз открыли, потекла вода. Вот рисуем такую, получается. Сильняшку для девушки, да? Но на самом деле, это у нас из отработанная зона Мы сливаем лимфу. Подмышку, переднюю часть организма и вот там вот. подключичную зону, вот туда. Опять потянули трапецию на себя. Захватили позвоночник. оси вот так, хватаем кулачком. И вернулись назад. Другой рукой, другой рукой, да? Делаешь. Вот так. Вернулись. И наша цель теперь ППС. Поясничный поддошный сустав. Туда, кстати, редко такой массаж залазит вообще, но там именно с самой боли бывают. Вот туда прям. И кулачком туда прям вот, вовнутрь залазим. И пальчиком туда. И можно пальчик простучать. Терпимо, да? Вообще, да, мне трудно. Ты чувствуешь? надо, да? В вот. КПС, это вот тут сустав находится, его тоже можно вот промассировать прямо прям можно терпится. А, крестец это 5 срочных позвонков, и на них тоже есть естественные позвонки, э, отростки. Да? Их вот мы обходим, вот так вот пальчиком по кругу, доходим до того места, где заканчивается, там такой квадратная как бы такая ниша будет, это прям структурная точка, откуда выходит конский хвост, нервный конский хвост, не твой хвост я имею ввиду, да, нервы, и еще одна точка, где копчик, вот он на копчике крепится, продавили, теперь тут четыре выходящих нерва, раз, два, три, четыре, как говорил мой дед, во всем важны нюансы, опять ППС расшатали, да, и место крепления мышц с этой стороны, э, сам гребень, и место крепления мышц сверху, проработали вот так вот вниз, заодно и сливаем. Теперь э, прием называется куриная лапка, когда у нас все пальцы расходятся в стороны. чтобы все в стороны. Большой назад тоже шел. Большой от всех пальцев вот, Ставим большими пальцами, соответственно, на ППС здесь сейчас перпендикулярно здесь. Этот кулак от крестца, а этот э, от это, гребля подложен костер. Двигает ягодицу вот по очереди, а здесь, соответственно, мы вот видишь, по очереди под прямым углом ППС прорабатываем глубоко, так вот прям. Чувствуешь? Mm -hmm. -то -то... супер движение, ноу-хау от Олега Аллафа Гудина вашего уважаемого друга, сенсея и слуги, да, да, ну, не сюда, а вот, вот это место, ягодицы, с ягодицы мы, можем, с мы работаем, да, то есть не да. здесь, а, а уже с ягодицей, перешли на ягодицу, ага. довели до конца теперь, доверьте лобедом кости, они же вот так волокна растут, да, развернулись, уперлись в таз, а с этой стороны начинаем. В вот, первая зона пошла, проработали шестеренкой. Вторая линия по центру. Третья сверху, где мышцы крепятся. То есть два места, где крепятся мышцы, и по центру. Теперь то же самое кулаком прямо так жестко. Раз. Терпина. Ну вот средняя годичная мышца у женщины обычно бывает такая болезненная. И когда там будут спазмы, вы почувствуете, что как будто ваша рука вот через пальчик так какие-то жесткие там струны такие размяли хаотично пекали месяц тесто соединились развели свели под диагонали скрутили в общем, все как ваша фантазия сработает как будет тесто месяц да? для пиццы или там для беспитного торта да? для чего месим? для, перемешек. для перемешек, да Хорошо перемешки с собой а? да. и теперь вдоль вибрация вот такая вдоль этих волокон mm -hmm. до крестца, крестец тоже крестец можно пожестче вот но как только доходим добавится нашу, нашего, сразу растущую руку у нас осистые попадают вот сюда между костяшками, да, только не похоже не ложим, чтобы остисты не переходили, а прижали и кости вот так вот растрясаем в разные стороны. То есть наш массаж, специальный мануальный массаж, авторская методика, призван, сразу работать с кости, связки, с кососвязочный аппарат, сразу идет декомпрессия, сразу вытяжение идет, сразу уже все прощелкает. И все равно это подготовка, только разгр... разогревание тканей для дальнейшей. Мануальные правки, когда мы уже правим ноги, таз, шею, ну там все правим. Так, теперь вот от этого базиса отталкиваем таз назад, а позвоночник туда. И вот руки как бы друг от друга. И друг от друга они расходятся. Так вот, так вот, так вот, так вот. И вот. В разные стороны. Да? В разные стороны. В длину мы же в длину делаем. Не поперек, а в длину. Может позвоночник вытягивать. То есть все кости, которые растут сюда, тянем вверх. Отсюда все кости, которые растут вниз, тянем вниз. Вот, да. Теперь будем за руки держать сверху, а тут за ноги вниз будем держать. То есть, отсюда вот растягиваем, и тем самым мы так бы, да, и напитываем межпозвонковые диски. Да. Ну и дальше, после растягивания, рука на месте да, а это вес позвоночника. Вес тела держим, конечно, сверху. Вот, разделываем вот моей зоной. Тебе там тянется, или чувствуешь? вообще мне кажется, тянется. Хорошо, да? Угу, да? Теперь захватили осистой вот этой косточкой, так вот, да? И с тяжелением расшатали в сторону, прям. Тоже может прокрутить куда-где. Да. Чего-то просто. Тут, смотри, вот, здесь, так, да? Да. И можно еще раз. Да, если вы не поставите лайки, дальше вам ничего показывать не будем. Давайте будем старте ставьте. Ставьте, ставьте, я жду. Без вас не начнем. Давайте, давайте. и yes. Мы закончили плачковые техники, переходим к активным Получается, нож входит в масло по диагонали вот так вот. Раздвигает таз от плавающих лёбер. То есть вот от отолстый, от острый музинчик, шире, шире, шире, шире. Но мы уперлись вот в таз и таз толкаем туда. Вторая рука заходит вот сюда и за толкает. Вот. Первая пошла рука, вторая пошла, то есть, они далеко не уходят, они на одном месте отработают, туда-сюда вот растягиваем, растягиваем, растягиваем. Пошла рука в голове, и это ныряет поглубже локтем, обходя косточку, и на ягодице начинает описывать 4 концентрических круга, а тут растираем уже трапецию. Это временное движение очень хорошо тренирует ваши оба полушария мозга теперь схватили позвоночник вот так кулаком кулаком угу. ассисты вот так вот а. здесь четыре параллельных линии а тут расшатываем позвоночник продолжаем его постоянно расшатывать видите у нас в течение всего массажа идет вибрации в течение всего массажа идет вот какие-то колебательные процессы, тасферим шавелится туда да тело постоянно ходит в ходуном Значит, здесь закончили, и рука превратилась в рубанок. Начинаем 4 линии натирать вот так вот. Ага, перешли к ягодицы. Двух лично вот туда ее оттаскиваем. Квадратную мышцу с косой оттаскиваем. Взрачайшую мышцу отодвигаем. Трапецию нижнюю. Добавили верхнюю трапецию, разделив руки. Теперь поперек поставили, линии на человека. И вот поперек начали скачивать вернулись сюда поставили в ппс локоть как раз там два пальца да и наш острый поток тоже два пальчика вот как раз вот сюда не в кость попадаем да а в ямочку с другой стороны ты же тут работаешь вот сюда вот сюда С этой стороны работаем, и отодвигаем двигаю. Ну, попал ты уже. Слехал. Кто? попал Кто? Кто? Кто? Кто? говорю там промежуток два-три два пальца буквально промежуток сюда надо попасть Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Беременность учтите, он идет выше, чем нам кажется. Вот нащупайте, где он, вот он. И сверху еще пару три сантиметра сказочку добавляем. И уже локтем не стрельем идем, да? А вот эта часть уже. Скосочку обходим. Вот здесь вставили. И человеку не будет больно когда делаете вы... Правильно сделаете? Чувствуешь, как она двигается Да. У меня же она была. Да, да, вот эта вот типа как бы была выше, вот да, вырвалось не до конца, но уже лучше. То есть мы прям таз отодвигаем до туда. И вот тут тоже меряется расстояние, с какой-то, с одной стороны, бывает ужас, с какой-то шире, то есть мы где уже там прям разбиваем чтобы она отодвинулась. Расширился сустав ППС и КПС, соответственно. Так, ну и дальше смотри. Вернулись назад, назад локтем, да? Вот такая поза у нас. Можем этим локтем работать. А, -а, -а. а можем вот так перейти на другой локоть и рисуем большую блюдце по спине в сторону. Когда идем вдоль позвоночника, у нас вверх всегда идет движение. Браво, Берем, да. а -а -а. Прямо локоть поднимаем выше, ну, чтобы так, прям, вот давление было. А -а -а. Большое мощное давление. Возвращаемся, и рисуем циферблат маленьких наушных часов. Раз, два, три, три. туда, подбиваем, подбиваем. Все. Если надо посильнее, да, то можно да, еще. Не надо, да? Все. А я думаю, девушка, Все вытерпить. О, мне было уже хорошо. О, уже хорошо, да? Так, и теперь скобу такую ставим, лодочки эту причало ставим, яхту как бы, да? Раз с этими мизинцами раздвигаем таз, вот плавающий ребер. Uh -huh. Не ползем никуда, а именно тянем все а Руки друг от друга отталкиваются. Еще раз. Квадратные мышцы растягиваем, Расслабляем их. Плавающие ребра пропускаем. Вот отсюда начинаем вбивать. Вот ребра идут как пальцы, да? Колышки вбиваем с нашим мизинцем. Пример выступил, началась легато яхта, Первая яхта пошла, то есть на четыре части делем, помним, да. Вторая, третья и четвертая. Растягиваемся за затылочную, то есть за примерно отросток. Шевел, видишь, как тянется? чувствуешь, да? Лебединая. Да, будет длинная лебединая, лебединая тяжелый Лебеди прям тут. Теперь на три части делим. На две части с выдохом. Выдыхаем и на одну часть. То есть получается, яхта сколько поставили? Одно вот здесь. Да? И э, между десятью ребрами, то есть два попросили убрать, 211, между десятью ребрами осталось девять промежутков. То есть всего... 10 яхт поставили. И запустили мы, сколько, 4, плюс 3, 7, да, плюс 2, 9, плюс 1. 10. 10. Сколько поставили, столько запустили. И вот теперь самое важное. Уперлись в таз, mm -hmm. то есть в крестец, и вот эту косточка поделена, вот, вот держится, да, рука. Здесь, Здесь перешли через ёбру, ой, через mm -hmm. астисто, чтобы не касаться. И весь организм расшатываем вот так вот, в красные стороны. Ползет. Нет, ползет таз держит держим таз прям вот раскачиваем я вам говорил что в процессе всего массажа остальное раскачивание ну и тут такой нюанс если кому-то кто терпит можешь прямо стрем идти да а кто не терпит предплечье то есть вот так я положил руку да и будет помягче так с вами олег алабудин подпишитесь на наш канал мы продолжаем работать дальше. И теперь техника бульдозер, точнее каток. Вот сюда два локтя поставили, где мы распорку сделали вот эту, да? Это в таз а это в ребра. Вот параллельно прям. И идем вверх. Декомпрессируем позвоночник. Кое-каке можно головой там, как мать ему срабель, по Покручу себе. Основной вес вот на этого кера, передний. О! Да? Sí, Отлично. да? Отлично. Вторая рука догоняет плечи. И мы переходим к пятому сету. Это будет вот обработка лопатки, вращение топорика. Там еще очень много интересных приемов. Но об этом в следующем видео. Поэтому не отключайтесь, а поставьте лучший значок на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе важных наших событий. Okay, Don't know